Пока люди подсоединяются, давайте минутку-две у всех приветствую. Давайте, давайте, давайте, залетайте, залетайте. Сегодня подготовил очень, очень действительно крутой, мощный контент. Моя тема сегодня – видео контент. Как его создавать, как не бояться камеры и вообще с чего начинать. Пока люди подходят, поставьте, пожалуйста, десятки в чат. Как меня видно, как меня слышно. Чтоб я мог спокойно двигаться дальше. Жду от вас десяточек. Круто, круто. Давайте, давайте, давайте. Расшевеливайтесь. 10 утра у кого-то, понимаю. Все, вижу, десятки пошли. Отлично. Напишите, кто с какого города. Тоже интересно очень. Наша география. У нас пока не так много, да? Сейчас люди, некоторые будут, наверное, запаздывать и присоединяться. Армавир, Краснодарский край. Отлично, тепло. Вам привет с холодной Камчатки. У нас вчера буквально наступила зима снежная. Казань, отлично московская область амурская область почти близко почти рядом челябинск есть ну что ж давайте тогда начинать давайте познакомимся меня зовут василий костюков мне 37 лет коротко так расскажу немножко о себе у меня трое детей я инженер судоводитель по специальности и онлайн-предприниматель в сфере инфобизнеса по своему признанию, потому что мне действительно нравится этим заниматься. Вообще, я уже где-то около двух лет развиваюсь в сетевом бизнесе и делал это всегда на земле. То есть список, звонок, встреча, вот это все была моя тема. Я то есть, всю эту школу прошел от начала до конца. И последним моим результатом, используя вот эти методы, была умершая команда в 175 человек, которые не смогли или там, не хотели по каким-либо причинам развивать свой бизнес вот этими способами. И в этом году, буквально в этом году, я понял, что реально большую структуру можно построить только используя современные какие-то, Методы, технологии, технологии работы, и в частности, конечно же, интернет, социальные сети, личный бренд, экспертность, помощь людям. И вот к этому всему я пришел сам. И начал с начала 2019 года заниматься именно вот этим. То есть посещать различные тренинги, проходить различные обучения, читать книги. Именно вот что касается технического, технического такого набора навыков. Начал писать воронки свои, начал создавать лендинги, начал изучать э, вообще алгоритмы Instagram, как это работает. Потому что раньше у меня был самый обычный Instagram, где я выкладывал там, знаете, красоту какую-нибудь там, на Камчатке живем, там пошел на море гулять. Вот море красивое. Раз сфотографировал туда, без всяких подписей там. Ну, то есть самый обычный среднестатистический Instagram, которых э, в сети очень-очень много. Вот. и я начал развивать эту тему, потому что увидел, что именно через личный бренд, именно через мои социальные сети, я в дальнейшем смогу устроить в принципе, вообще любой бизнес. И инфобизнес, которым я сейчас занимаюсь, и любой другой бизнес, если у меня появится для этого желания, свою какую-то онлайн-школу, свой бизнес. То есть все вот эти знания, которые мы сейчас получаем с вами на этом большом, огромном марафоне, можно будет применить потом абсолютно в любой сфере. И сегодня, хоть у нас и моя тема сегодня видео, видеоконтент, я в виде бонуса раскрою вам, Четыре правила для развития бренда в MLM, потому что видео прям самым тесным, наверное, образом связано с построением личного бренда. Может вообще возникнуть вопрос, зачем нужно создавать какой-то там бренд, да? Потому что, например, в старой школе сетевого маркетинга спонсор говорит, что главное это регулярно проводить встречи там, не знаю, максимум добавлять сетевиков в скайп, сообщить как можно большему количеству людей о своем предложении, о продукте, о маркетинге и вот ни о каком личном бренде речи не идет. И я сейчас работаю много с людьми, как бы в личных консультациях, в личном общении и многие люди до сих пор еще находятся в этой вот иллюзии, что Таким способом можно построить какой-то действительно большой масштабный бизнес. Я не говорю, что эти способы и методы вообще не работают, но они должны быть на данном, ну, в, данном, в данное время, вот ту современность, которая у нас есть, должны быть как дополнением. Как дополнением все равно, конечно же, мы работаем не только онлайн, но и вживую. У меня тоже бывают встречи, но они сейчас крайне редко происходят. Во-первых, наверное, потому что я выжег свой э, список знакомых с предыдущими компаниями, когда работал на земле. И сейчас у меня нет ни у самого желания к ним идти по второму, по третьему разу. И, ну, э, ввиду неправильного введения, отсутствия системы, отсутствия того результата, который бы я... Ну, не результата, а отсутствия вот именно тех действий, которые бы люди смогли легко выполнять. Все вот это привело к тому, что ну, у меня нет желания работать со своим теплым списком. А когда новички приходят в интернет, они первым делом часто думают вот именно о технических моментах. И когда все готово, это тоже, кстати, такая иллюзия, что вот все, да, я я все понял, как тут что делается, сейчас все у меня попрет, понеслась, сейчас начну зарабатывать. Но это заведомо проигрышный вариант. Потому что в нашем бизнесе люди приходят именно на бренд, на ваше имя. И вы создаете бренд не потому, что так нужно просто кому-то, а потому что, и потому что там, все тренера советуют, там, потому что я вам сейчас посоветовал, например. Мы делаем это просто исключительно с практической точки зрения. То есть большая ошибка, которую совершают сетевики, особенно в реальности, что они продвигают бренд MLM-компании. Мы часто видим... Такие аккаунты, на которых продукция, продукция, продукция, маркетинг, маркетинг, маркетинг, самая лучшая возможность. Беру трех человек в свою команду, залетай скорее, а то опоздаешь и все остальное. И лидеры, лидеры же, если посмотреть на лидеров, даже тех же компаний, ну, любой в принципе MLM-компании, да и любой вообще компании, они развивают, именно идут через развитие бренда в интернете. Именно благодаря своему имени они и укрепляют бренд своей MLM-компании и поднимают свой бизнес, обеспечивая ему какой-то рост, развитие. Потому что правильно отстроенный личный бренд дают очень много. И наступает время, когда люди сами просятся к вам в бизнес и готовы покупать у вас, в принципе, все, что угодно, все, что вы предлагаете. И знание вот этого нехитрого секрета выводит как раз лидеров в звезды интернет-бизнеса и мега -лидерами, делает мега-лидерами в своих нишах, в своих индустриях, в своей компании, в своем MLM. А создание видеоконтента, как я уже сказал, является неотъемлемой частью именно создания личного бренда. Поэтому поговорим сегодня об этом. Коротко расскажу четыре правила создания бренда которые, в принципе, использую я, и, ну и которые логически просто вытекают из того, ну, вытекают, что их нужно выполнять, в принципе. Должен сразу предупредить, что если вы уберете какой-нибудь из, из этих пунктов, то результат и отдача от ваших усилий будет нам не, намного слабее, слабее просто в разы. Итак, поехали. Правило номер один — это решение проблем других людей. Что здесь я подразумеваю, то есть, запомните, когда вы начинаете работать с аудиторией, вообще со своими будущими партнерами, неважно, сначала нужно заработать себе репутацию и дать какое-то качество без желания вообще что-то получить. Это обязательный, то есть, обязательный такой подготовительный момент. И у каждого он может продлиться разное время, у кого-то месяц, у кого-то два, у кого-то полгода, я знаю реальные кейсы людей, которые год развивали свой личный бренд, чтобы потом взлететь просто в космос, я бы так даже сказал. И у нас у всех, конечно, есть конечная цель заработать, там купить шубу, машину, накопить на отпуск, там не знаю, расплатиться с кредитами, заплатить за ипотеку и так далее. Но вначале вы должны понимать, что Перед вами человек, и он хочет, чтобы вы помогли решить его проблему. Он за этим к вам пришел, а не за тем, чтобы просто отдать вам деньги. И именно для этого так важно регулярно отдавать какую-то пользу через вебинары, через свой видеоконтент, рассылки, видеоуроки. Вы даете то есть, человеку рекомендации, он идет по ним, применяет, получает по ним результат, и чем быстрее он его получит, тем больше он будет, э, как бы, притягиваться к вам и, ну, можно так сравнить, словно магнитом. Это и есть как раз такое определенное понятие, называется магнит-маркетинг или магнетический маркетинг. Продавать, не продавая, это вот все, все отсюда. И ваша информация, например, помогла человеку улучшить что-то в его жизни, получить, то есть, результат. И именно в этот момент вы встали для него притягательной личностью а не так, что человек просто зашел на ваш профиль, прочитал вашу шапку, о, все, этот человек мне полезный. Конечно же нет, конечно же нет. Мы все это делаем, мы все это оформляем, лишь только чтобы зацепить и вовлечь человека дальше. И здесь уже должна быть какая-то польза, чтобы человек ее действительно получил. И если у вас пока нет каких-то вдохновляющих результатов, вы, возможно, их сами блокируете именно вот таким личным отношением, что... Мы хотим сразу много, мы хотим сразу продавать, мы хотим сразу зайти в социальную сеть, выложить несколько постов, и чтобы люди просто к нам посыпались, посыпались вот так, и сразу, сразу, причем куда платить, чтобы в директ вопросы шли только куда платить, скинь номер карты или там реферальную ссылку, как угодно, но нужно понимать, что так сразу не будет. Нужно заложить некий фундамент. Итак, поехали дальше. Второе правило ⁇ это повышение своей ценности на рынке за счет постоянного обучения новым навыкам. Я тоже этим постоянно занимаюсь. У меня в день как минимум, наверное, час или полтора уходит на познавание какой-то новой информации или продолжение изучения той темы, в которой я занимаюсь, в частности. В данный момент я, например, разбираюсь с YouTube, как делать так, чтобы видео выходили в топ, что делать, что не делать, какие-то секреты съемки правильные и так далее. Если сравнить те видео, которые я записывал там, 4 месяца назад и те, которые я записываю сейчас, это прям вот небо и земля. Это вот, опять же к вопросу о предыдущем, о предыдущем правиле, что не ждем результата сразу. А суть в том, что чем выше ваша ценность, ваше умение, ваше мастерство, тем крепче бренд популярности, потому что бренд все же нельзя построить без обладания какой-то экспертностью. То есть вы должны быть человеку полезны, человек должен понимать, что вы эксперт, что вы в этом разбираетесь. Ну а что для этого делать? Становиться экспертом, конечно же. И я тоже много даю информации по по обретению какой-то экспертности, но самое главное то, что вы можете позиционировать себя экспертом, даже начинать, если вы не сильно в этой теме разбираетесь, но горячо желаете в ней разобраться и каждый день вы эту экспертность поднимаете в себе. Поэтому у вас каждый день есть, что человеку рассказать, например, по той или иной экспертности. Поэтому ничего не боимся, потому что кажутся, некоторым кажется, я ничего не знаю, что я буду людям рассказывать, какой я эксперт, в чем я эксперт. Поэтому при слове эксперт у вас в голове могут возникать вот эти образы нескольких профи, кто уже популярен и зарабатывает хорошие деньги. Но никто из них изначально, изначально не был гуру, это, это прям стопроцентно, это точно. И в интернете мы... Все с вами начинаем с нуля, когда никто не знает, что такое Skype, что такое слова такие, там матершины, как конверсия, контекстная реклама и так далее, там таргетированная реклама, не знаю, некоторые люди вообще не имеют Инстаграма, я до сих пор с такими встречаюсь тоже достаточно часто, вот там, вчера только, например, установил себе Инстаграм. И все начинают с нуля. И когда-то и у меня инстаграм там буквально появился тоже, может быть, было полтора назад. Вот. поэтому самый короткий способ создать свой работающий бизнес, это найти, конечно же, себе тренера виртуального в ютубе, какого-то наставника и так далее, который поможет вам и даст направление, скорректирует, то есть передаст вам уже свой опыт и сюда относятся, конечно же, и тренинги, и книги, и марафоны, и обучение. Поэтому вот, подобные вот тому, на котором вы сейчас находитесь. Поэтому вы уже, уже молодцы и умницы, что обретаете какую-то новую для себя экспертность. Так что вы на правильном пути, это точно. Также вы можете постоянно обучаться и повышать свою ценность, умение, свое мастерство. Ну, это, это как бы важно. Это неизбежно приносит результаты, потому что вы становитесь другой личностью. Эта личность начинает уже притягивать к себе каких-то э, людей другого уровня, и с ними легче строить бизнес и так далее. И когда вы вдохлен, вдохновлены своими результатами, это создает для вас стимул как-то расти вообще дальше. И вот здесь ваш бизнес как раз начинает развиваться очень стремительно. Итак, третье правило, это передаем свой практический опыт, не зажимаем, то есть вы, ну есть такие люди, да, кто вот собирает, собирает, собирает, вот как, как скряга, знаете, собирает и не отдает, не отдает вовне. Буду отдавать, вот например, только максимум своей первой линии, все, больше никому, это все мои наработки, это все мои секреты, я вложил сюда свое время, я вложил сюда свои деньги, ни с кем не поделюсь. Вот так не делайтесь. Готовность передавать свой практический опыт последователям, а наши подписчики являются нашими последователями так или иначе, это одна из составляющих человека-бренда, если вы строите личный бренд. И вот это яркое отличие как раз от тех, кто придерживает все ценные наработки при себе, а если, ну, как я сказал, и делятся, то делятся с очень ограниченным кругом людей. Поэтому, у вас, если у вас есть подписная база, хотя бы там 500 человек, то вам уже можно, в принципе, запускать свой какой-то первый вебинар. Пора проводить прямые эфиры. Это лучше всего сейчас работает. Заходят, кстати, лучше всего, вот ну, мой личный совет, как начать делать прямые эфиры, это делать совместные прямые эфиры, и, может быть, даже с человеком, у которого больше экспертность. Так и вы будете легче себя чувствовать, и ваш, ваша аудитория будет получать больше пользы. Также пора, конечно же, записывать полезные видео, заливать их на свои социальные сети, создавать свой YouTube-канал. И для начала вы можете делать какой-то небольшой контент, прям маленькими порциями. Там, если это видео там, на 3-4 минуты, то есть вы можете взять отдельную какую-то тему, и сделать по ней там несколько серию видео, запустить по ней серию видео. Так будет вам э, и проще записываться, и легче будет усваиваться, и лучше будет результат, короче, со всех сторон. Самое главное это начать, начать вообще делать. И в тот момент, как раз когда вы начинаете отдавать вот эту полезную инф информацию, которая выходит за рамки вообще одного бизнеса, но которая применима к разным людям, то вы автоматически повышаете свой экспертный уровень, рейтинг, значимость для своей аудитории, значимость своего имени. И вот это есть личный бренд на самом деле. И, соответственно, вы привлекаете таким образом э, каких-то уже партнеров своих, э, клиентов и так далее. И четвертое правило — это продвигать информацию о вас. То есть использовать вообще все, что только можно. Не нужно зацикливаться только на одном Инстаграме. Используйте ВКонтакте, используйте YouTube не знаю, ток я в который еще, наверное, только не зашел, но все, руки просто не доходят. Наверное, и туда тоже нужно залезть. То есть вы должны распространять информацию о себе абсолютно везде. Задача каждого бренда быть вот источником притяжения своих лучших кандидатов и клиентов, и а поэтому нужно быть всегда на виду и быть повсюду. Нужно чтобы понимать, куда вам нужно заходить, представить вашего идеального клиента, это вы, я надеюсь, уже сделали, проработали свою целевую аудиторию, и представить, куда он заходит, что изучает, где бывает в интернете и так далее. То есть вам важно постоянно попадаться ему на глаза, напоминать о себе, так скажем. И есть тип людей, которые вот недооценивают или как-либо бояться преподнести вообще себя профессионально и продать себя, несмотря на то, что уже обладает какой-то высокой ценностью, это вот из-за, бывает такое, недооцененность собственная, или принижение собственных результатов, принижение каких-то собственных достижений уже, своих умений, своих экспертностей и так далее. Хотя уверен, что вы уже имеете какой-то положительный опыт, вы Прожили же уже такую большую жизнь и наверняка вам есть чем поделиться с людьми и для кого-то будет эта информация заходить. То есть все стоит только вот в выборе правильной целевой аудитории. Чтобы вы не просто распространяли свой контент, а вы знали для кого этот контент нужен и вы знали, что этим людям нужно и что им нужно сказать, что им нужно написать, как это им преподнести. Иными словами когда вы получили какие-то вот свои первые результаты, не задерживайте их, не задавливайте их в себе. Вы уже можете презентовать себя как человека, который в принципе способен решать проблемы и задачи других людей в рамках какой-то конкретной определенной темы. И запомните, грамотная самопрезентация это тоже обязательно нужно отработать. Продвижение, все это не выпячивание. Это не так, что некоторые говорят, вот типа там зазнайка. Нет, это не самолюбование и даже не попытка там поставить себя выше других. Это просто то, что всегда делает человек бренд. Без этого никак. Если вы не научитесь продавать себя то просто так вас никто не купит, это точно. И на этом вот как бы про личный бренд все, да, немножко ситуация обрисовалась, зачем нам вообще видео нужны, и теперь перейдем как раз к теме создания видео, как именно к одному из, наверное, самых или, по крайней мере, очень эффективных инструментов построения личного бренда. Первое. Как же снимать вообще качественный контент? Я вам сегодня хотел дать именно такую структурированную информацию, если вы записывали видео и вы не удовлетворены их качеством, если вы, может быть, никогда не записывали видео, то эта информация точно вам зайдет, поэтому дослушайте ее обязательно до конца. Вот сейчас можно взять какие-то блокноты и начинать записывать, потому что я понимаю, что я немножко уже затягиваю, и вообще поставьте десяточку, как, как, как заходит информация, и... а то, может быть, вообще и продолжать-то не стоит. Давайте оцените по... от 1 до 10, как вам информация, которую я сегодня выдаю. А я пока... Так, отлично, десяточка, десяточка, нас 50 человек в онлайне, это, это очень хороший результат. Молодцы, что нашли время. Итак, как же снимать? Десятки, десятки, десятки. десятки? Отлично, спасибо. Обратная связь для личного бренда. И для меня тоже очень, очень заряжает, очень дает много энергии. Поэтому я буду вас просить, просить эту энергию. Итак, как же снимать вообще качественный контент на телефон? Скорее всего мы... Я вообще сам тоже все видео снимаю на телефон. Я не вижу смысла даже брать какую-то профессиональную камеру. Ну, если у вас, конечно, там, не совсем там, телефон начала 2000-х годов, то на него можно снять добротное видео, достаточно добротное видео, если следовать по шагам, которые я вам сейчас дам. Потому что любое, любое это, это вот как колесо баланса, знаете, вот на, на любой телефон... На любой, в принципе, предмет да, можно снимать достаточно хорошее видео, если у тебя будет там, хороший звук, если у тебя будет правильно выставлен свет, если у тебя будет правильно, правильно стоять вообще камера, да, правильно выбран ракурс. И, и вот, ну, много, много, и вот это все, много чего влияет на качество видео и одно вытягивает другое, понимаете. Если у вас там не очень хороший телефон, то вы можете компенсировать это там своим каким-то хорошим светом или там качественным своей, качественной своей подготовкой для видео, чтобы вы знали, что говорить и говорили это складно, качественно и полезно. И так далее, то есть все взаимосвязано. Итак, приступим к шагам. Я все-таки считаю, если вы собрались записывать более-менее качественные видео, то нужно э, подготовить. Вам обязательно понадобится штатив, какой-никакой, но э, штатив должен быть. Или стационарный у меня есть э, ну, то есть большой штатив напольный, который выставляется на уровень, на уровень роста человека, или хотя бы настольный, гибкий есть, которые тоже можно применять дома. Но штатив нужен обязательно. Держатель для телефона и петличный микрофон. Кто-то может подумать, вот, вот на мне сейчас микрофон за 1300 рублей, как вам звук тоже? От 1 до 10 поставьте, и я могу сейчас попробовать отключить, и вы, вы послушаете разницу, да, у нас же, же практическое вот, занятие. Вот сейчас я с вами говорю без микрофона, есть разница, а вот... Сейчас, не знаю как он там подключился уже или нет, вот сейчас я говорю с микрофоном. С Одним из самых, можно сказать, дешевых микрофонов. Открывайте интернет и покупайте себе обязательно петличный микрофон, это очень нужно. Берите просто проводной на первое время, любой вообще микрофон. Дальше вы уже будете совершенствовать и обрастать техникой вокруг себя. и, Может быть и камеру зеркальную захотите и там свет профессиональный и я его тоже кстати использую вот например стоит сейчас на меня светит вот такая лампа постоянного света но есть сейчас много разных других небольших приспособлений видели наверняка в виде кольца, колец там и всего остального тоже порядка там за 40 за 50 долларов за 40 за 50 долларов можно на том же алиэкспрессе себе заказать все. Давайте ближе к теме, ближе к мясу, так сказать. Шаг первый. Я уже сказал вам то, что нужно вам подготовиться к техни по технике. И шаг первый, это конечно же подготовка. То есть вам нужно подготовить тезисы к вашим видео обязательно, качественно проработать всю тему, которую вы будете, на которую, на которую вы будете говорить в прямом эфире, или вести вебинар, или записывать видео. Распечатать их и ну, заранее или написать даже на листе бумаги и положить рядом. То есть у вас этот листок должен быть всегда под рукой. Вы всегда можете на него даже где-то подглянуть, заглянуть. Или во время записи, или во время вебинара, в этом ничего страшного. Это будет гораздо лучше, чем вы будете какую-то лить воду, не, ну, не связанную какой то речь вести и так далее. Поэтому на первых особенно этапах, мы сейчас говорим на, на этапе, как вот стартовать в этой теме, нужно обязательно иметь вот такие подготовленные тезисы, а может быть даже полностью прописанный текст, который вам поможет, поможет двигаться по структуре, заранее продуманной структуре. Итак, шаг второй. Помните, что каждый раз, когда вы прикладываете телефон к уху, он пачкается. Ребят, он пачкается, вы можете этого не замечать, но он пачкается, поэтому э, перед съемкой видео на фронтальную камеру, да и на любую другую, у меня, например, это уже как привычка. Собираешься сделать какую-то фотографию, хоп, чик-чик-чик, протер там футболкой, я не знаю, любым куском материи, обязательно протирайте свою камеру, это тоже вам поможет вывести ваше видео, то есть не будет делать их какими-то мутными, знаете, бывает. Вроде бы и телефон нормальный, но качество какое-то получается мутный. Шаг третий. Это, конечно же, выбрать фон. Желательно расположиться у окна, если вы, например, записываете дома, не в студии. Да? Записывается днем, если у вас нет какого-то профессионального света или любого другого какого-то света, который поможет компенсировать отсутствие дневного света. В общем, вы садитесь напротив окна. И используйте солнечный свет, дневной свет, как освещение. И также, что касается фона, это желательно... Ну, не только фона это касается, а вообще окружающей вас обстановки. Это должно быть, конечно же, тихое место. И без какого-то непонятного хлама на фоне у вас за спиной. Там ни в коем случае это не должен быть там, холодильник, не знаю, там, персидский ковер или там какая-нибудь гора тряпок, знаете, если вы используете, если вы записываетесь дома. Также, что на фоне не должно быть каких-то ярких и, или наоборот сильно темных участков. Шаг 4. Это освободить память на телефоне, потому что запись видео, если вы записываете видео, занимает действительно очень много места. И если у вас в процессе съемки закончится вдруг место но ну, это будет прям провал а вы понимаете что блин это была такая крутая попытка я раньше записывал это квар... о, отлетел телефон потому что петличный прикручен а у меня как раз нет нет у меня штатива настольного а другой штатив был бы слишком выше меня и об этом я тоже скажу как устанавливать правильно на каком уровне устанавливать телефон или камеру когда вы записываете видео а, Итак так что у нас дальше у меня тоже кстати записаны тезисы тоже кстати записаны тезисы чтобы не уходить от темы освободить память телефону сказал шаг номер пять установить телефон на штатив. То есть вы устанавливаете... Самое главное правило при видеосъемке это... Ну, если вы, конечно, не снимаете сторисы для Инстаграма или не ведете прямой эфир, то расположение вашего телефона должно быть горизонтально. То есть вот таким образом. Потому что именно такие видео потом можно развернуть в полноэкранный режим в Ютубе. И даже если вы заливаете видео, например, на свою ленту, а в Инстаграме есть сейчас возможность с ленты перекидывать в IGTV, то в IGTV сейчас тоже эта функция нормально работает. Недавно этот, этот бак устранили, то есть вы можете перевернуть в горизонталку и видеть полный экранный режим ну, просмотра видео. Поэтому всегда используйте горизонтальное расположение вашего телефона. И следите, конечно же, за уровнем, чтобы картинка не заваливалась. То есть все эти мелочи, они очень влияют на качество. Если вы хотите в дальнейшем как-то продвигать свой контент, то вот за всеми этими мелочи, мелочами важно следить. Вот, вот это, как бы, внимание вот это к мелочам позволит вам где-то там скрывать какие-то оплошности. Люди будут их даже не замечать, когда у вас будет максимально... А отработаны другие моменты будут отработаны, когда качественно. Итак, шаг номер шесть. Мы то есть в пятом шаге установили телефон на штатив, расположили его правильно. Шаг номер шесть – это установить сам штатив, то есть и выбрать, выбрать вообще кадр, который будет виден с этого штатива, с этого телефона, то есть какой, какой будет картинка. И если у вас большой основательный штатив, это вам добавит, конечно же, свободы. То есть вы можете его поставить в любом месте, а не только перед собой, как настольный. Поэтому я все-таки вот имею обычный большой штатив. Я, например, рекомендую использовать его. Высота установки, высота установки камеры или телефона должна быть по отношению к вам немного ниже уровня глаз. Вот у меня сейчас... Не знаю, наверное сантиметров 15 ниже как вам картинка нормально заходит а если бы вот смотрите я бы установил на уровне стола у меня бы было сейчас вот такое лицо если бы я расположил слишком высоко то вот такое то есть это искажает очень вид вид картинки поэтому вот самое оптимальное это как бы я Обучаю сейчас и смотрю многие ролики у именно профессиональных людей, которые работают на телевидении и так далее. И прохожу сейчас курс как раз тоже и по монтажу, и по съемке на телефон и так далее. Вот, ну так, так вот советуют профессионалы. И это действительно, действительно, ну как бы понятно почему. Потому что так получается хорошо. Итак. Что у нас дальше, так, так, так, так, так, минутку, про высоту сказал, а, в кадре над головой не должно быть много места, то есть если вы делаете видео, вот не так как у меня сейчас, сейчас у нас прямой эфир здесь как бы более привольно, но если вы снимаете видео, не нужно делать там полметра, вот например вот так, и вот, вот так, вот так вот снимать не надо. То есть спустите картинку, вот, чтобы немного было от головы и э, ваша грудь. Также нужно менять планы, м -м, планы видео. То есть э, то он может быть то крупным, то более отдаленным. И когда вы говорите какие-то важные вещи, то план укрупняется. Это больше акцентирует и не позволяет вниманию вашего человека на том на том конце кто ну, вашего зрителя не позволяет вниманию рассеиваться и э, есть такая тоже рекомендация что э, длительность одного кадра одного плана не должна быть более 25 секунд иначе человек засыпает но не короче 5 секунд иначе это будет уже какой-то такой знаете, как промо видео когда все все вот так мелькает то есть вы можете там секунд 20, например, одним, одним планом, потом сместили, то есть есть какие планы у нас, посередине, если вот взять, то есть я могу вот, быть посередине, это один план, немножко укруп... укрупнил себя, это второй план, немножко больше оставил место справа, это третий план, немножко больше оставил место слева. Это четвертый план и так далее. Вы можете чередовать их друг с другом, и так ваши видео будут выглядеть более живыми и будут лучше удерживать вашу аудиторию на... Ну, вашу аудиторию будут лучше удерживать. А, так. Что еще? Что еще? Очень много, но понимаю, что уже надо многое даже, наверное, пропускать. Так, так, так. И это вот как раз, да, есть это у меня пометочка, что если вы хотите делать свои качества, более, более, свои видео более качественными, то вот именно оставление большего места справа или большего места слева, это делает ваше видео более качественными, если вы, например, будете использовать один план. Но вообще мы с вами договорились, что будем их чередовать. И, кстати, Лицо человека, оно очень несимметрично, поэтому, поэтому выберите сами для себя, какая из половин вашего лица выглядит в кадре лучше. И вот таким образом и используйте свет, таким образом и используйте ракурс камеры, чтобы вот, ну, как бы показывать себя с лучшей, можно так сказать, стороны. И это нормально, это, ну, это просто физиология такая, что половинки нашего тела не абсолютно разные там одно плечо выше может быть другое выше ниже и так далее и то же самое касается и лица вообще свет в кадре очень важен как я уже сказал то есть если вы дома например используете вы можете использовать дневной свет от окна можете например расположиться под 45 градусов к окну а вторую часть лица темную осветить например какой-то настольной лампой может быть каким-то торшером, но ни в коем случае не вот верхним светом, не люстрой. Иначе будут какие-то непонятные блики, непонятные тени под брови, бровями, под носом, там, под подбородком и так далее. То есть свет должен быть примерно на одном, на одном уровне с вами, может быть немножко выше. Я вот использую чуть-чуть выше свет. А, так, дальше, дальше, обязательно включаем авиарежим, я тоже в это много раз втыкался, когда ты записываешь, я сейчас стараюсь записывать видео одним целым куском, а потом уже убирать какие-то ляпы с помощью монтажа а, и так далее, то есть ты понимаешь, что ты, блин, записывал такой кусок большой, жирный, и у тебя так все нормально получалось, и тут тебе звонок. Или там приходит какая-то смс -ка, и у тебя ты понимаешь, что у тебя на звуке потом будет там тадам какой-нибудь там, или какая-то музыка заиграет или еще что-нибудь, поэтому ставьте в Vivo режим или на айфоне есть режим «Не беспокоить», чтобы если вам нужно оставаться в сети, но есть такая функция «Не беспокоить», это вот э, такой полумесяц в айфоне. <coughs> У вас уже есть петличка, я предполагаю, да? Ну, вы подготовились. Первые шаги, как я сказал, сделали. Штатив, петличка и держатель для микрофона. Ой, для, держатель для телефона. Это вот все, что вам нужно. Надеть петличку так, чтобы прищепка была на вашей одежде, а микрофон снаружи. И чем ближе он будет к вашим губам, к вашему рту, тем, соответственно, будет лучше. И провод, конечно же, спрятан. Видите, провода нет, хотя он как бы вообще-то существует и причем у меня тут провод 4 метровый по моему То есть можно с ним в принципе двигаться двигаться и ходить это все по, по микрофону зафиксировать экспозицию тоже также советую то есть вы когда записываете видео даже например на фронтальную камеру на айфоне например это делается с зажатием на картинку и фиксируется экспозиция и в дальнейшем от вашего движения рук, от изменения света, от вашего небольшого приближения или от, отстранения от камеры не будет меняться картинка, потому что телефон такая умная вещь, что он иногда умничает не тогда, когда нужно. И может менять автоматически или яркость, или цветность и так далее. И это просто убьет ваше видео. То есть страдаль... ну, вот эти все ваши страдания будут спущены. Спущены. Я скажу просто спущены. Итак, зафиксировали. На Android нет такой фиксации просто на телефоне. Но есть множество программ, которые позволяют выставлять ручные настройки для видео, для фотосъемки фронтальной камеры. Вот, ну, единственное, которое мне сейчас пришел на память, это Hedgecam 2. Шаг номер 10. Шаг номер 10. Это записать тестовое видео, чтобы проверить э, качество картинки, качество экспозиции, э, звук и так далее. Чтобы уже ну, то есть, там, секунд 10-15, вплоть до того, что я делаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Все, тестовое видео записано. Выключили, петличку выдернули, чтобы слышать звук. Все прослушали, проверили. Теперь вот можно уже записывать полноценное качественное видео и в конце тоже такой важный момент не забывайте делать паузу хотя бы в течение двух секунд когда вы что-то сказали вы понимаете ну что все видео закончилось замрите на пару секунд потому что много встречаю видео что ля ля ля ля ля ля ля ля ля выложил и и такая рука знаете Тянется к телефону, выключать там на кнопку выкол. Ну, это, это, это не профессионализм. Это, это некачественно. Не делайте так. А, так. И хотел, хотел тоже раскрыть очень важную тему. Вот я как бы сказал о технической части, но а, вообще как красиво говорить, как перестать стесняться камеры, потому что я через это тоже прошел и не так давно начал работать с камерой. Как стать увереннее, как раскрепоститься. Потому что когда мы говорим вот о видеосъемке, то многих останавливает мысль, что а вдруг я недостаточно хорош, недостаточно красив. Там, а если сравнить меня там, с опытными блогерами, то я вообще полный отстой. И недостаточно классно выгляжу перед камерой, там, не знаю, когда выступаю. И Иногда выступаю не так легко, как хотелось, говорю не так складно и так, и так далее. А, так, а как зафиксировать экспозицию? На айфоне зажатием просто на картинку долгим вы нажимаете, появляется квадратик и вылазит э, надпись LOG. А на Android на андроиде это нужно использовать в сторонней программе, скачивайте их в Play Маркете. И я посоветовал Hedgecam 2. Hedgecam 2. Наберите, я думаю, точно найдете. А, так, а я здесь как раз для того, чтобы сказать вам, что вы уже достаточно хороши. Для того, чтобы стать увереннее вообще перед камерой, нужно позволить быть себе самим собой. А, конечно, это легко, легко сказать, но трудно сделать. Но у меня есть для вас как раз тоже несколько таких советов и методик, как красиво говорить. Как перестать стесняться камеры, как быть увереннее, как раскрепоститься. И первый метод – это вам нужно понять, что все, что вы делаете, это игра. То есть воспринимайте запись вашего очередного видео как просто такой квест, не знаю, как какое-то веселое занятие, просто по приколу, там забавный какой-то курс, там не знаю, игра. И не относитесь вот ну там супер серьезно к этому делу, как к делу, где у вас например есть только один шанс. В записи видео у вас будет очень много шансов и я говорю я свои пятиминутные видео э, первые записывал по несколько часов, это прям жесть, это прям было очень жестко. Я убивал просто столько времени на это, невероятно много. И Причем эти видео были сделаны не сплошными кусками, а я записывал их абзацами по своему тексту. Там Раз абзац сказал, остановил, проверил, не понравилось. И вот так по 20, по 30, по 40 дублей тут запнулся, тут замялся, тут не понравился и так далее. Вот не надо этого всего. Нужно все делать проще, просто начинать делать Делать как получается, а дальше уже будет нарабатываться навык. И вот поэтому, именно поэтому пока не критикуйте себя и не обращайте внимания на вообще какие-то там недобрые комментарии под вашими видео и так далее. Там вы тут не актеры, не в театре. Это все просто игра. Второй метод, этот небольшой трюк, но он очень хорошо действует, и его многие применяют и дикторы на телевидении, и, не знаю, там, политики, и блогеры, кто угодно. Вам нужно представлять и понимать, для кого вы делаете ваше обращение, выступление, запись видео, и обращаться именно к этому человеку, то есть договориться с ним. Вы разговариваете вот с человеком на том конце, а не просто с камерой, потому что с линзой э, просто с неодушевленной у некоторых вот блок возникает. То есть я вот, например, живую аудиторию могу, могу держать, могу рассказывать, разговаривать с ними, а вот с неодушевленной линзой, с камерой вот не получается, не могу. Поэтому представьте просто человека, и вплоть до того, что можно распечатать фотографию человека и разместить ее там над вашей камерой, и вещать вот, вещать вот прям человеку. И так ваш контент будет э, максимально понятен, потому что вы будете стараться вот э, или портрету, аватару вашей целевой аудитории, или какому-то вашему близкому человеку донести вашу информацию так, чтобы она действительно до него дошла. Третий. Третья методика, методика номер три, это подготовка, потому что это очень важно, как я уже сказал, максимально посвящайте времени подготовки делайте это максимально качественно, по тексту, по обстановке, по всему, подготовка очень много влияет, не у всех, не у всех людей, ну, работает эта, так скажем, подготовка, есть, конечно, те, которые просто там в любой момент его можно разбудить, и он фантазирует на ходу, у него там без запинок получается говорить долго и по теме, но таких людей в реальности не так много, поэтому используйте обязательно подготовку. И на самом деле это стандарт даже там для телеведущих, они пишут себе полные текста перед записью, или составляют какие-то как минимум подробные тезисы перед своими прямыми эфирами, записями, выступлениями и так далее. А то есть вот, ну, как бы часть людей, они, их сковывает просто страх вот, перед этой неизвестностью. И вот чтобы убрать этот страх от того, что будет дальше, что мне дальше говорить. И ты понимаешь, у меня тоже такое было на вебинаре, например, не было времени подготовиться, там за час посидишь. И ты понимаешь, что вот первую часть ты знаешь, а вот что говорить вот там во второй части вообще хрен его знает. И результат соответствующий происходит. То есть нет ни самоудовлетворения, аудитория не получает контент действительно того уровня, который его ожидает и так далее. Поэтому подготовка. Четвертое. Это не торопиться. Не торопиться, не тораторить при записи видео. Потому что часто люди нервничают, начинают тараторить перед камерой, но зрители не будут замедлять вашу речь. Наоборот, в ютубе, например, не знаю, по-моему, уже все смотрят видео на ускоренной записи, чтобы не тратить столь драгоценный сейчас ресурс, время. Поэтому поэтому вот не нужно тараторить. И при этом тоже, конечно же, не стоит говорить медленно. То есть должна быть такая... Вы должны говорить чуть быстрее, чем вы говорите обычно, но не тараторить. Вот это вот такой вот темп должен быть оптимальным. И пятое, наверное, самое простое, это не забывать моргать. Это некоторых вот такое бывает, что люди от перед, перед напряжения просто перестают моргать. И вот ты вот ух, выдал, выдал контент. И все, потом у тебя вот такие уже красные глаза. Если тебе делать еще второй дубль, то у тебя уже не, не, не товарный вид, скажем так. Поэтому моргайте, дышите и перед этим, и во время. И вообще старайтесь быть расслабленным. Игра же ведь, игра. Хорошо, следующее. Шестое. Шестое, что вы должны знать вообще для того, чтобы говорить на камеру естественнее и лучше, это помнить об эмоциях. То есть старайтесь добавлять чуть больше эмоций, переживаний, не будьте вот там вот такой там просто с кислой миной, с открывающимся ртом. Используйте больше каких-то прилагательных в своей речи и, конечно же, не забывайте улыбаться. Это тоже очень важно. Зрители обычно не любят излишне грустных ведущих, это можно отследить по статистике. То есть ну, такие видео не смотрят. Человек может посмотреть 10, 15, 20, 25 секунд. Если он понимает, понимает, что вы его убаюкиваете, то люди не будут смотреть. Какой бы вы там хороший, качественный, полезный контент не давали. Лучше пойти посмотреть того, с кем видео или эфир пройдет на одном дыхании. Итак, вы можете... Так, вот, да, кстати, это нужно, я считаю, обязательно сказать. Очень полезная методика, и я ее поставил под номером 7. Это найти ведущего или блогера, которому вы хотите подражать, или нескольких, которые вам очень нравятся, которые подходят вам по типажу, и которым бы вы могли подражать. Это тоже очень такой ценный. Это работает и на психологическом уровне, когда вы начинаете копировать какие-то действия, привычки, это то же самое что поместить в свое окружение такого же человека, ведь мы знаем, что окружение на нас очень сильно действует и мы перенимаем вплоть до фраз, повадок, не знаю каких-то вкусовых, э, предпочтений и так далее. Вот, э, это тоже как раз из этой же области, то есть выберите того, кто вам нравится и вы у них можете научиться лучшему выступлению. То есть ну, вам нужно проанализировать перед этим, что именно вам нравится в них, как они говорят, не только телом, голосом, как они используют свою жестикуляцию и так далее. Все это проанализировать, выписать себе и потом вплоть до того, что понравившееся ваше видео, видео этого человека вы должны скопировать. И можно прям по одному предложению записать точно такой же ролик, на точно такую же тему и практиковаться, практиковаться, практиковаться. То есть это, это именно вот такое практическое задание, практический совет, который тоже очень круто и хорошо работает и гораздо быстрее выведет ваше видео на качественный уровень. Совет номер восемь – это усовершенствовать свой навык записи видео. Нужно просто записывать все, там, о чем думаю. Например, там, завтрак, я не знаю, там как я чищу зубы, как я иду на работу. Просто наговаривать наговаривать количество часов на камеру, о чем, о всем, чем вы думаете. Так вы привыкнете к камере, так вы наверняка помните, как вы записывали свои первые сторис, я, например, это точно помню. То есть я должен был уйти куда-то, где меня никто не видит, где меня никто не слышит, и сделать это с 50-го раза, записать 15-секундное видео. Это как личный дневник, да, только видео. Это тоже очень круто работает. Поэтому прямые эфиры, сторис, это все тоже нас открывает. И совет номер девять, это когда вы постепенно, все равно придет то время, когда вы привыкнете к камере. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но опять же я скажу, скажу, что быстрее или медленнее зависит лишь только от количества наработка, наработка вот этих часов, как раз наговорки часов на камеру. Поэтому вы обязательно все равно в любом случае привыкнете к камере. И вот когда это произойдет, вот только тогда время показывать себя близким людям или каким-то экспертам, опытным людям, которые смогут какую-то дать вам обратную связь. Как вам вот, ну, стать как бы лучше, что улучшить. Вот только когда вы уже привыкнете и станете общаться с камерой на «ты». Вот только в этом случае. И нужно будет записать все моменты, которые работают у вас. Да, да, бывает. Но для этого я сказал, вот, о чем говорить забываешь, когда прямой эфир. Но, Фатиман, нужно, нужно делать нужно делать записи, нужно делать тезисы. Но при этом, говорю, ролики все равно вы записываете, вы все равно их публикуете, но, например, своим родственникам, друзьям не показываете, чтобы это не сбило вашу мотивацию, чтобы это не сбило и не опустило где-то вниз вашу самооценку и так далее. Вы все понимаете, что вы на начальном этапе, на начале этого пути, но дальше у вас будет лучше в любом случае. Это прям, вот, ну, миллион процентов людей, они все через это прошли. Нет такого человека, который родился и сразу начал записывать крутые видео и вести хорошие прямые эфиры. Поэтому критика, она всегда есть, она существует, и это нормально. Но вот главное, чтобы она была вовремя. Итак, ребят, если у вас есть вопросы, давайте еще пару-тройку минут я, я могу ответить. На какие-то из них, потому что не ожидал, честно, что получится таким длинным прямой эфир. Думал, минут на 40 получится. Но я выдал вам, в принципе, всю ту информацию, которую хотел. Если у вас какие-то вопросы остались, давайте их обсудим. Показывать куратору? А почему нет? Куратор это тот же самый близкий человек, но, но смотрите, не всегда. Я с утра выкладываю в сториз, как я проснулась. Выпил стакал воды, зарядку, это дисциплинирует и привыкает в сторис. Отлично, круто, круто, Юля. Тема очень крутая, она стоит тех минут. Угу. Спасибо за эфир. Ну все, ребят, я тоже был рад, что вы вообще самосовершенствуетесь, что вы встали на этот путь, что вы с нами на этом марафоне. Будьте активны будьте активны в чате будьте активны в поддержке марафона пусть об этой информации узнает как можно больше людей